Какая недвижимость является самой дефицитной в Дубае? Какие компании и застройщики в топе? Зачем охотятся настоящие опытные инвесторы и на чем делают свою самую большую прибыль? Об этом я расскажу сегодня в этом видео, друзья, чтобы вы лучше ориентировались в рынке недвижимости Дубая и, конечно же, скажу, на что обратить внимание, причем в самое ближайшее время. Всем привет, с вами Даниил из города мечты, города Дубай. Мое очередное видео из серии таких познавательных для вас вот в режиме прогулки по прохладному зимнему Дубаю. И, конечно же, оно, эта тема продиктована последними лаунчами, последними очередными запусками крупнейших застройщиков Дубая. В Дубае три самых крупных застройщика, три государственных компаний застройщика, которые являются мастером компаниями, То есть они осваивают территорию целыми микрорайонами, целыми островами. То есть сами создают себе посреди моря, насыпают остров, район застройки и его осваивают. А на этих трех китах держится вся дубайская недвижимость, можно так сказать. Какие-то компании. Это, же, конечно же, компания Ямар, которая, если прочего, возвела бурж халифу Это компания Нахил. Которые, самый крупный проект, который это насыпные острова Пальм Джумейра, всем известный вам, и то и другое являются а, самыми, скажем, знаковыми а, визитными карточками Дубая. А, и третья компания это Мирас, кстати, старты которой, вот один из них прогремел это Централ-Парк, я снимал на него обзор, что построил Мирас, самое крупное, что она построила, ну, только самое знаковое, это остров. Blue Waters. А, здесь тоже напротив пляжа GBR, где самое большое колесо обозрения Это их рук дело, Множество других, более мелких проектов. То есть Miraz, компания Z, так, скромнее. А в центре у них City Walk, Central Park, вот эти крупные проекты. Мне кажется, в такую камеру за звездами можно наблюдать. А, и, значит, вот... Этих трех компаний-проекта являются самыми конкурентными. На них выстраиваются очереди. Чтобы, чтобы просто получить право купить за деньги у них недвижимость, нужно в буквальном смысле выиграть в лотерею. Они устраивают замысловатые методики, как сделать розыгрыш таким образом, чтобы ну, предоставить более-менее или более -менее равное право всем желающим воспользоваться этой уникальной возможностью, приобрести у них недвижимость. Честно сказать, доходит до абсурда, то есть до того, что ну, на там полторы сотни лотов подают заявки, десятки тысяч заявок подают желающих приобрести. Это вот я говорю историю про последний запуск э, от Мирас Централ Парк, очередной кластер их проекта э, в районе Джумейр напротив Даунтауна Дубая. Очень классный малоэтажный район застройки, сильно востребованный. Вот, и на такие проекты, ну почему такой дефицит? Потому что, во-первых, проекты уникальные, ну, то есть застраиваются, как я сказал, целые микрорайоны со своей инфраструктурой, очень продуманно. И другие застройщики, кроме вот этих государственных, так не делают, остальное – это точечная застройка. Ну а, вот, кстати, еще что стоит? еще Мирас, например, это район Крик-Харбор. Это самый такой современный прогрессивный район, где вот будущая высоченная башня Крик Тауэр будет стоять, а может и не будет, кстати говоря Потому что строительство на данный момент заморожено И там у них, ну, например, централизованная парковка под землей Скрыты там уровни паркинга, а дома просто поставлены сверху и получается, что нет такого, что в каждом доме своя парковка, а она вот в общем вся спрятана внизу. То есть эти современные решения, они, ну, конечно же, очень крутые. Так вот, это первая причина, то что это такие грандиозные проекты. Вторая причина дефицитности и такой востребованности в том, что Дубай регулирует все-таки цены и сдерживает их, чтобы избежать взрывного роста. Ну, вы все знаете, наверное, что Дубай является недооцененным городом, то есть недвижимость Дубая является недооцененной объективно. По международным рейтингам авторитетом Дубай находится на первой точке снизу, в рейтинге финансовых пузырей недвижимости. То есть до пузырю Дубая очень далеко, можно сказать, что ему это не грозит. Если сравнить цены здесь в Дубае на другие какие-то мировые центры экономические, на другие мировые столицы То, конечно же, Дубай, Дубай есть куда расти, Дубай очень недорогая недвижимость Поэтому, естественно, она сейчас растет, особенно после пандемийного спада И так, чтобы избежать взрывного роста, следом за которым может последовать корректировка, стагнация Что, естественно, не обрадует инвесторов Для этого Дубай сдерживает этот рост и позволяет государственным компаниям застройщикам лишь там полномерно по чуть-чуть увеличивать а, цены а это уже какая-то удочка какая-то удочка какой-то спиннинг ребята что-то уйдет очевидно как много желающих поснимать красоты на дубай-марине согласитесь не один я вышел сюда такой красивый <свят> снимать для вас контент Например, я общался с представителем Мирас. Он мне говорит, вот мы из запуска в запуск имеем право повышать цены не более чем на 3%. А, хотя, опять же, ну, очевидно, что ценовое, ценовое регулирование спроса ⁇ это самый рыночный механизм. То есть, если у них там 10 тысяч заявок на 180 слотов, ну, надо было просто увеличить цены или сделать торги, и тогда бы действительно купил каждый желающий. Но каждый желающий купить по соответствующей цене. Но так, говорит, нельзя. Мы боимся, что рынок может сейчас перегреться за счет этого, и вот каждый лаунч только на 3%. Но если посчитать, что у них на самом деле каждый месяц новый лаунч, то так за год набегает уже там около 20% рост. Ну вот, собственно, на таком уровне сейчас примерно, получается, и удерживают государственные регуляторы здесь, в Дубае, динамику тут, роста цены примерно на уровне там, 20% в год. И вот это как раз ожидаемая прибыль инвестора, как раз из этого и складывается, что годовой рост составит, ну пусть ладно, окей, сдержит 15-20%, плюс рост, исходя из стадии готовности проекта, тоже составляет около 10% в год при годовом расчете. И вот этим сложным процентом мы считаем целевую прибыль, когда говорим об инвестиции. Но это я откроюсь. Ну раз рынок готов платить за эту недвижимость больше, раз она продается по несколько заниженной цене, значит очевидно, что будет вот такой э, бешеный спрос. И в основном этот спрос, конечно же, спекулятивный. То есть э, туда заходят инвесторы, которые потом перепродают. То есть э, важный момент, друзья. Вроде как получается, что у этих застройщиков самая недорогая недвижимость при том, что она там, ну, не самая хорошая, но окей, самая заметная. Так получается ее выгоднее всего брать? Нет, друзья, шансов купить у вас напрямую застройщика, как я уже сказал, практически нет. Это такая лотерея. А по факту, если вы будете искать предложения о, ну, в объектах этих застройщиков, то вы уже с вероятностью стопроцентной будете нарываться на вторичный рынок, на перепродажи. Тех инвесторов, которые там кто-то этажами скупает. Есть проекты, где ну, в первую очередь же запускают э, инвесторов, кто этажи выбирает, кто оптовые сделки заключает. Но есть проекты, где уже э, в розницу ничего не остается. То есть после того, как все, кто, все желающие выбрали свои этажи. Э, в результате э, дальше эти проекты выставляются на продажу уже с своей маржой, то есть уже по рыночной цене. И таким образом, здесь уже цена не, не кажется столь волшебной и привлекательной. Но, скажу вам честно, за счет вот такого ажиотажа вокруг этих брендов, этих застройщиков, конечно, это делает свое дело. Когда изначально такой ажиотаж, то инвесторы порой уже и наглеть начинают, и накручивать уже побольше на таких проектах. Поэтому, в итоге, вы-то все равно заплатите рыночную цену, если вы берете как энд-юзер, берете для себя или как частный инвестор. Хоть, ну, прийти. На рынок выбрать что-то для себя и купить да то есть как бы не выжидая целый год там не подавая кучу заявок у меня вот есть знакомый говорит ну точнее мой клиент с кем я сейчас работаю он говорит я вот до этого пытался централ парк урвать три в три агентства я короче с тремя агентствами работал каждый из них создал по несколько заявок мы вот на эти торги подавались и в итоге ничего, ничего не ничего не не выхватили ну и храфик говорит я еще чтобы свои деньги заплатить я еще буду пороги околачивать, ну вот так, такой рынок. А если вы хотите взять конкретный юнит, квартиру по своим собственным потребностям для личного пользования, либо как инвестицию, но что перехотать? мы все знаем, что когда вы покупаете квартиру для инвестиций, в большинстве случаев вы примеряете ее к себе, а восьми. Я перепродам, авось буду сдавать, авось себе пригодится. Вот это почти все клиенты мои, кто изначально, ну да, как инвестицию берет, но начинаешь детально разбираться и выяснять, что квартира-то можешь потребоваться и самому, учитывая вообще ситуацию, все, которая происходит в мире, в России в частности. И поэтому вот, ну вы фактически, даже если вы в инвестиционных целях покупаете квартиру, вы являетесь энд-юзером. то есть вы по своим соображениям выбираете недвижимость. Вам она нужна вот ну, сейчас, в моменте, что доллар растет, и вы хотите сейчас вывести свой капитал с продажи своей недвижимости. Поэтому вы уже выбираете, на ну, фактически по рыночной цене, не по заниженной. там Искать какую-то здесь вот вам заниженную цену, это себе дороже, вы только в какую-нибудь историю. Именно по этой причине у меня и практически нет обзоров этих проектов от этих застройщиков, потому что туда нельзя просто так прийти и купить. А поэтому я для вас в основном освещаю снимаю обзоры проектов более мелких частных застройщиков которых кстати в Дубае десятки где можно ну реально выбрать что-то для себя естественно и там выгодные проекты расходятся очень быстро но за ним просто не нужно в лотерею играть чтобы их купить и вот четвертая по счету компания застройщик в Дубае которая дышит в спину вот этим трем китам это компания Дамак. это является она является частным застройщиком Стро, говоря, это вообще не строительная компания в том смысле, что они нанимают подрядчиков на все свои проекты, а э, девелоперы, которые занимаются в большей степени проектированием, э, за счет этого у них самые красивые проекты, самый продуманный дизайн, и они могут позволить себе очень много разноплановых объектов запускать. Да, конечно, в большинстве, в большинстве случаев это точечная застройка, вот, но они не могут там острова насыпать. Но это проект действительно знаковые Я освещаю в последнее время множество их лаунчей Они, кстати, строят такие, в том числе и большие, огромные районы Малый этаж, застройки таунхаусов Это домах Лагунств, вот наиболее известное сейчас, актуальное Вот там можно прийти и купить Но только единственное, что нужно суетиться заранее То есть, как бы, когда там уже объявлен лаунч, там уже ловить тоже зачастую нечего Сейчас следующий запуск у них намечен на 28 февраля. Это будет, вот уже, уже объявлены первые детали, это будет проект, который изначально они шифровали как «Chick Tower, «Chick Tower 2», а в итоге это у нас название получило «Канал Heights», «высотки на канале», то есть там самые а, высокие две башни на канале «Business Bay». Проект очень красивый, сейчас начали принимать заявки они туда вот вы сейчас можете если вы хотите там купить это тоже выгодная покупка это покупка по более рыночной цене там никто не говорит что она там заниженная цена Но вы можете по рыночной цене взять в удачном проекте удачный юнит цена его будет расти точно так же у них берут этажами инвесторы а потом перепродают тоже с наценкой вот например первый башни шифтауэр там Мало юнитов поступило в розничную продажу, большинство было продано по этажам. И следом буквально через пару месяцев уже мы увидели инвесторов, которые запустили перепродажи э, в этой башне уже там с оценкой, ну пусть, ладно, пусть там 5-7%, но зато они эти 5-7% сделали не, со, не с общей суммы, а лишь с первоначального взноса 20% и э, всего лишь там за пару-тройку месяцев. Поэтому в итоге их маржа составила там в годовом выражении процентов 30-50. А, ну не 50, ладно. Но около того, если будут пересечать, то около 50 получается. В итоге, друзья, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот эти супервыгодные предложения от крупнейших застройщиков. Попасть туда тяжело. Одна из крупнейших компаний, куда реально можно зайти и купить, это дамаг. Их старты я освещаю чаще всего. Пишите мне, кому нужны анонсы новых проектов, кому нужна информация по актуальным проектам. И я помогу вам выбрать то, что нужно именно вам на рынке недвижимости Дубая. С вами был Данил из города Мечты, города Дубая. Всем пока и до новых обзоров.